А, о, Татьян, всех Татьян, точно, точно. Сегодня уже Татьяну Смирнову, хоть, хоть хорошо вчера мне сказали, напомнили, сегодня с утра ее поздравила. Всех Татьян с праздником. Хотелось уже сказать с праздником весны, но по китайскому календарю надо весну дождаться 1, 1 февраля по лунному, 4 февраля по солнечному, то есть в феврале месяце уже будет и весна. Совсем немножечко осталось до Нового года. Давайте, насколько меня видно, насколько меня слышно, по десятибальной шкале. Видно ли меня, слышно ли меня, Татьяны? Не Татьяны, откликайтесь. Отлично. Ну что, друзья, сегодня мы с вами собрались узким кругом. Не всех мы приглашали, так что сегодня мы собрались с вами узким кругом на очень интересную тему энергии годовых летящих звезд в 2022 году. Проводить ее будет э, наш новый преподаватель. Татья... Э, господи, все с Татьянами, Татьяна, Светлана. У нас вообще-то все Светланы, да. Проводить, значит, будет Светлана Вольская. Собственно говоря, для нее, конечно же, это дебют в нашей школе, дебют, ну, Светлана, у практик. Светлана у нас практика. Светлана у нас практика по нам она человек, который проходила и постаралась пройти все возможные обучения, которые есть только на русскоязычном пространстве. И вот в этой вебинарной комнате она сейчас попробует свои силы поэтому давайте. Мы, ну, во-первых, мне бы хотелось, чтобы мы ее с вами тепло встретили, чтобы ей было очень, в общем-то, приятно выходить к незнакомым людям. Я понимаю, что это всегда определенный страх. Но, знаете, я в свое время перестала на каких-то конференциях выступать, потому что я привыкла уходить в свою вебинарную комнату, к своим, к своей, так сказать, к своим ученикам. И когда, конечно, ты приходишь, люди тебя первый раз видят и... Всегда очень сложно, очень много энергии нужно потратить на то, чтобы какой-то коннект установить с людьми, которые тебя видят первый раз и не очень понимают, нужна ты им, нужна ты им. Так вот, мне бы хотелось, чтобы та информация, которую сейчас получится, для вас была полезна, чтобы если у нас вдруг какие-то будут шероховатости мы с вами, ну как-то к этому отнеслись с пониманием всем и задавайте вопросы, но если что-то, если Светлана будет как-то не успевать, реагировать или еще что-то, не переживаем. Помним, что у нас есть электронная почта, куда можно написать все вопросы. В только подпишите в теме письма, для кого вы пишете, потому что преподавателей много в школе, и мы всегда адресуем, и всегда найдем, и всегда вам ответят. Вот, да, всем добрый вечер. И сейчас я попрошу, наверное, Светлану к нам присоединиться. Светлана, давайте попробуйте тоже выйти в вебинарную. О, сегодня. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Вот. Как настроение? Боевое. Отлично. Друзья, Боевое. давайте да, давайте поприветствуем. Как угодно, кому как хочется, кому хочется восклицательными знаками, кому, там, я не знаю, сердечками, смайликами, всем чем угодно. Я думаю, что любому преподавателю, вообще просто любому человеку приятно, когда он приходит, и, а вы его ждут. Конечно же, большое всем спасибо, кто, кто пришел и кто интересуется, кто доверяет нашей школе, кто понимает, что мы стараемся дать для вас интересную и полезную информацию. так что Спасибо, что вы с нами сегодня. И Светлана, тоже вам спасибо. Давайте я тоже буду внимательно слушать с удовольствием. Я рада. Всем здравствуйте. Спасибо, что вы пришли на этот вебинар. Я буду рада, если сегодня вы откроете для себя что-то новое, захотите применить эти знания и получите хороший результат. Меня зовут Светлана Вольская, я изучаю китайскую метафизику с 2013 года, продолжаю активно обучаться по сей день, успешно практикую более пяти лет. Сегодня мы с вами поговорим, как нам получить максимум положительной, благоприятной энергии от нашего пространства, дома или квартиры, с помощью инструментов иншульта. 4 февраля начинается новый год по солнечному календарю, и очень важно подготовиться к смене энергии и внести необходимые изменения в свой дом. Мы с вами пройдемся по качествам летящих звезд, поговорим, как их правильно применять максимально эффективно говорим об энергиях на круге 24 гор, какие сектора не стоит беспокоить, чтобы не навлечь на себя неприятную энергию. И, конечно, о благородных помощниках, где и как их активизировать, чтобы получать помощь от пространства. Вот все, о чем тут написано, обязательно я расскажу. Для тех, кто не знаком с летящими звездами, надо сказать, что фэн-шуй различают 9 типов энергии, которые приходят в наш дом с разных сторон света. Мы называем их летящими звездами и обозначаем цифрами для удобства. Так выглядит летящая карта, ой, карта летящих звезд 22 -го года. Слева годовая карта а, стандартная, привычная глазу. Справа а, креативная для новичков а, и для тех, кому легче воспринимать образами. В этом году карта летящих звезд полностью дублирует в квадрат лошу. Все звезды прилетают в свой дом, и поэтому они очень сильные. Красно обозначены звезды. А, Традиционно, которые считаются традиционно неблагоприятными. 5, 7, 2. Зеленым хорошие звезды. 8, 1, 6 звезды благородные, они благоприятные. всегда во всех периодах. Считается, что если они приходят в помещение, то все зло рассеивается это высший уровень иммунитета. Жалко, что шестерка сейчас не очень своевременно и не может полную силу проявлять свои э, качества девятка звезда капризная но в этом периоде очень очень благоприятно сейчас как раз расскажу про пятерку э, в этом году она попадает в центр э, пятерка э, самая опасная энергия которая несет бедные проблемы э, в этом году в центре а, заблокировано и практически обезврежена. То есть а, она просто задает тенденции года. И для большинства из нас она не принесет никаких проблем. Тем не менее, не стоит начинать ремонт в осей квартире, если нет острой необходимости. А, если очень нужно, если есть такая необходимость, то делайте, но выбирайте хорошую дату и начинайте с хорошего сетка. Самое главное не трогать центральную часть дома. Центральная часть это именно точка на пересечении диагонали, если мы проведем их из, центра, ой, из углов нашего дома. И вот конкретно эту точку нельзя ремонтировать. Если а, центр уже ранен ша, то есть в этом месте есть туалет, винтовая лестница или плита, то а, это может быть проблема, потому что к ша прилетает пятерка и а, может быть событие. Поэтому... Конкретно из этого в этом месте нужно ставить активизаторы. средства соль, вода, монеты. Как его делать, есть описание на нашем сайте. Это очень просто. Или прозванивать колокольчиком. Каждый день. Если на центральную точку попадает аквариум, его надо сдвинуть. Если попадает... Кондиционер, его надо реже включать. Собственно, все. Наталья спрашивает, а если, Натали, а если уже ремонт идет, стоит продолжить? Продолжать можно. Да, самое главное, не трогайте центральную часть. Вот эту точку, одну как-то по возможности обойти. Нельзя начинать. Так. На юго-запад прилетает двойка. Это звезда болезни, также она несет торможение, лень, накопительство. Особо опасно для людей Гуа два, людей года рождения козы обезьяны, женщин старше сорока пяти лет, старших женщин в семье. Неважно, сколько ей лет, если она старше, то она уже попадает в группу риска. Если женщина живет одна, она тоже. Сюда относятся люди, работающие на земле и сельские жители. А звезда неблагоприятная, поэтому ее лучше не использовать. Что значит использовать звезду? Если ваша спальня на юго-западе, ваша кровать в юго-западном секторе, дверь в спальню, дверь в квартиру со стороны юго-запада, тогда вы используете юго-запад. То есть если присутствует что-то одно, вы используете юго-запад. И если есть возможность уйти от влияния этой двойки, лучше уйти. Если нет, то хотя бы не спать в юго-западной части, юго-западной комнаты. Особенно, если вы из группы риска. И особенно, если за окном шаль Внешнего окружения. Что такое шар? Рассказать, что такое шар или все знают? Шар внешнего окружения. Хорошо. Это объекты, которые плохо влияет на нас извне. Это может быть полуразрушенное здание, свалка, грязная река, лэп, что еще? Стройка, стройка очень сильная ша внешнего окружения, сухое дерево. И ша влияет на нас по горизонтали, то, что мы видим на уровне своего этажа. То, что а, на, на уровне нас и выше, на нас влияет, то, что ниже, а, нас мало касается, влияет намного меньше, можно не обращать внимания. Но, конечно, если это грязная река, она влияет на весь дом, и, конечно, если эта стройка, за, за, забивают сваи, а, все, конечно, это влияет на весь дом, но особенно на жителей нижних этажей и на тех, кто видит из окна. Вот. Наш про юго-запад продолжаем. Если двойка на двери в юго-западную спальню, то ее влияние почувствует человек, который в ней спит. Если двойка на двери во всю, во всю квартиру, то ее влияние почувствуют все члены семьи. И лучшее средство это пройти медицинское обследование всей семьей. Лучше отсюда убрать красные предметы и поставить корректоры. Мы корректируем только те места, которые мы используем. Если мы не используем юго-запад, то корректоры нам не нужны. Значит, если мы используем юго-западную кровать, кровать в юго-западном секторе, то рядом с ней на, на нее тыкву -булу. Что это у нас? Господи, музыка ветра. Вылетела из главы. Музыка ветра с шестью металлическими трубочками и шесть китайских монет, да, шесть китайских монет перевязанных ленточкой. Очень хороший корректор, большая металлическая вещь. Любая. Вот, к примеру, гиря, штанга, что-то такое. То есть должна, должно быть много металла для того, чтобы он истощал земляную двойку. В марте, в мае, в августе, в октябре, в декабре звезда двойка усиливается. Хорошее качество этой звезды – накопление. То есть на юго-западе очень хорошо иметь сейф и место для коллекции. Тогда ваши сокровища будут увеличиваться. Так, и есть еще такая фишечка в фэн-шуй. В северо-восточной части юго-западной комнаты в этом году хорошо держать лекарства и витамины. Таким образом, мы... Значит, дружим с двойкой. То есть она тогда к нам благосклонна. Именно на северо-востоке. Юго-западной комнаты. Так. А, Людмила. А, красную ленточку, которые перевязаны монеты. Тоже убрать с юго-запада? А, ну... На самом деле, ну, тут влияние небольшое, маленькая красная ленточка. Хотя некоторые мастера считают, что лучше, чтобы было меньше красного цвета, вообще его не присутствовало, лучше перевязывать золотой. Я бы не стала, конечно, на это обращать внимание. Тут монеты важны, а не цвет ленты. А если э, Вера Сибирькова, а если дом уже подведен под крышу, но нет внутренней отделки, тоже очень плохо влияет. Начинать нельзя в этом году. Вот не то, что нельзя, но ну, нежелательно, выбирайте хорошую дату. Но если вот уже подведен под крышу, это тут очень важно, мы будем с вами м, обсуждать... В каких домах нельзя делать ремонт весь год начинать? В какие дома нельзя весь год въезжать, продолжать вашей ситуации можно, если если только не трогать стороны триша, о которых мы тоже будем говорить. Татьяна, кому проходить обследование? Если двойка на двери квартиры, то проходите обследование всем членам семьи. Если двойка на двери вашей спальни, то конкретно вам. Почему сейф поставить на юго-запад? Двойка отвечает за накопительство. Это как плохая черта. Как плохое качество звезды. И накопление как хорошее качество звезды. Поэтому мы можем воспользоваться ее хорошим качеством и в этом месте копить деньги сокровища что там статуэтки то что коллекционирует это будет преувеличиваться и преумножаться. хорошее место Ольга, у меня вопрос по центру. Если спальня находится в центре квартиры, то не использовать такую спальню? Почему же можно? Можно использовать? Можно. Мы говорим а, про то, что если в центре находится туалет, плита или винтовая лестница, тогда вот это место поражено спальня пожалуйста центр это точка а пятерка не займет комнат так продолжаем да с двойкой все понятно а на запад прилетает семерка а эта энергия тоже очень неблагоприятная кражи ранения сплетни проблемы с дыханием риск хирургических операций в группе риска люди, глаз 7-3-4, годы рождения петуха, девочки младше 15 лет, младшие дочери в семье, независимо от возраста. И если живут все вместе. То есть если живут три сестры, то младшие в группе риска, независимо от возраста. Люди, чья деятельность связана с речью. В принципе, те же самые советы, как по югу-западному. Звезда неблагоприятная, и, и если есть возможность, лучше ее не использовать. Если нет возможности, хотя бы уйти из западной части, западной комнаты на весь год. Особенно, если вы в группе риска и есть ша внешнего окружения. Если семерка размножена, корректор не поможет. Тем не менее, вот у нас корректоры, которые могут помочь, если у нас просто в комнате одна семерка. Тогда берем три веточки бамбука в воде или очень хороший рабочий способ – Очка соли на 3 литра примерно воды. То есть очень крепкий соленый раствор. Очень хорошо помогает, работает. Ставим или на запад западной комнаты, или в направлении запада, если там а, это будет уместно. Так. Какой диаметр точки? Просто точка. Тут нет миллиметрах. Марина спрашивает, что значит размноженная семерка. Как размножаются звезды, я расскажу, когда буду говорить о применении. Но это речь о том, когда больше одной семерки: две, три, четыре. Когда их много, когда мы используем и запад западной комнаты, и двери, одну, вторую, в общем. Если дверь входная на Западе. Если входная дверь в квартиру на Западе, то лучшее средство усилить меры безопасности, проверить замки и охранные системы. и, конечно, корректор. Вот перечислено 8 месяцев в году, когда семерка усилена. То есть комната очень нехорошая в этом году. То есть семерка сама, сама, сама по себе нехорошая звезда. Плюс она удвоена в этом году. И плюс она еще усиливается в эти месяца. Лучше, конечно, найти какую-то возможность не жить в этой комнате. Ну или хотя бы с запада уйти. И корректор. Восток. Сейчас, секундочку. Восток. Ссоры, суды, потери, потери из-за риска, поспешности, все внезапно, агрессивно. Эта звезда не так опасна, просто ее могут использовать не все. Если вы любите драйв, экстрим, вы спортсмен, то вам окей. Если вы медлительный, спокойный человек, то вам от этой звезды нужно защищаться. И главная защита от этой звезды – контроль эмоций, сказанных слов и рисков. Не выяснять отношения в этом секторе и самое главное уйти из восточной части восточной комнаты. Если здесь спальня, дверь должна быть на севере и, или юге. С другими а, звездами на двери а, тройка будет проявлять свои плохие качества. С Севером или югом. Окей. В этом секторе добавляем. Красное, большое красное пятно, к примеру, покрывало. Можно даже покрасить дверь в красный цвет. Красный цвет истощает деревянную тройку. Так, Ольга Стар, а если плита? Плита на западе у нас вообще плохо. Всегда мы стараемся не... не не, не делать кухни, не ставить плиту в такие звезды. Но если она у вас есть, ну что же, вы не будете ее, наверное, переносить. Вот, Можете пользоваться мобильной плиткой. Вот, Но на Западе даже свечи мы не любим. Ну, ну как не использовать, если она у вас там Всегда вы можете, если пользоваться переносной мобильной плиткой, то это будет хорошее решение. И плита на северо-западе аналогична. Это два сектора, где мы не любим плиту и все, что связано с огнем. Четверка. Четверка на юго-востоке тоже может проявлять свои, свои разные черты характера, как хорошие, так и плохие. Хорошие – это романтика, творчество, академические достижения. Плохие – потери из-за удовольствия или чрезмерности. Также могут быть измены. Если у вас... На юго-востоке нет шар внешнего окружения, то в этом году, в принципе, эта комната должна быть хорошей. Будет, скорее всего, хорошо, если у вас там э, все, э, все красиво, э, парк, детская площадка, то окей. Э, если ваша спальня на юго-востоке, то лучше всего подключать энергии севера, то есть единицу. Таким образом, мы скомбинируем комбинацию 4-1. А это комбинация романтики, творчества и академических достижений. Хорошо иметь двери на севере или поставить кровать в северном секторе в этой комнате. Или можно поставить фонтанчик в этом направлении. Если у нас нет этой возможности, тогда на юго-востоке мы ставим символическую единицу. То есть добавляем воду, много воды. Литров 10, не меньше. Любая емкость, много чистой воды ставим на юго-востоке, юго-восточной комнате. Комнаты. Можно ставить и фонтанчик, но с фонтанчиками сложнее, потому что тут есть множество запретов. Статичная вода абсолютно безопасна. Поставили, меняем и не волнуемся ни о чем. Здесь же можно поставить рабочий стол, Северный сектор тоже получится 4.1, будет легче учиться. И если в комнате на двери девятка, то тоже а, это хорошее сочетание, могут быть карьерные достижения. А если звезды на двери 5, 2, 7, а, измены, проблемы в карьере и так далее. Так. Звезда? Шесть. С четверкой. Вопросы по четверке, да? Входную дверь чем корректировать? Смотри, какую звезду. Если речь идет о, о, о семерке, то это... Давайте вернемся. Если, если речь идет о семерке... Давайте поставим мы с вами в этом направлении соляной раствор. Не обязательно вешать на дверь какие-то предметы. Просто по отношению к вашей кровати мы смотрим направление этой западной двери, и вот там в любом уместном месте мы ставим воду. Или можно поставить бамбук. В воде, но вода сильнее. Вообще семерку мы можем истощить чем-то белым. То есть, по идее, это может быть белый серый коврик. Три звезда на входе. Скандальная звезда. Нужно держать себя в руках. Совет один. Выдохнули, посчитали до 10, успокоились. То есть если стройка на двери и там не живут спортсмены, то скорее всего могут быть ссоры. И лучше, лучше как-то ее красным сгладить, сгладить этот эффект. Красный коврик, например. Ольга Ли. Осмотреть по секторам или по 20 По секторам. Здесь речь не идет про горы. Мы на территории звезд. Если входная дверь на юго-западе, чем корректировать? Давайте вернемся. Входная дверь на юго-западе. Можно... Можно много металла в направлении юго-запада положить там, где уместно. Можно, может быть, какая-то есть металлическая скульптура, которая будет уместна в этом месте. Она очень хорошо тоже поможет. Ну и, пожалуйста, музыку ветра. Но музыка ветра, она работает тогда, когда она шевелится. То есть если вы вешаете ее на дверь, тогда вам нужно как колокольчик ее прозванивать, чтобы был звук. Что означают месяцы на слайдах, Ната спрашивает. Это месяца, когда звезды усиливаются. Ольга, семерка же вода истощают коврик, тогда синий и черный. Семерка это у нас металл. Семерка металлическая звезда, и она в этом году в металлическом секторе, она очень очень злая. И истощаем мы ее водой. Синий, черный, правильно? Можно белый. Звезда на северо-западе шестерка. Отвечать за карьеру, лидерство, дисциплину, контроль. Это отличное место для рабочего стола, если есть дела, которые нужно завершить. Потому что эта звезда дает нам дисциплину и самодисциплину. Вот. Это белая хорошая звезда. Но в этом году она задвоена и избыточно сильна. Поэтому она перестает быть гармоничной, и нам нужно ее скорректировать. Для этого опять берем воду, 10 литров, и ставим ее на северо-западе, северо-западной комнаты, И тогда можно жить спокойно, но если нет ша внешнего окружения. Если со стороны этой комнаты есть ша внешнего окружения, то лучше из нее уйти. В апреле, в июне, в январе эта звезда усиливается. Про шестерку есть вопросы? Шестерка в совмещенном санузле уже истощена? Получится? Нет. Почему истощена? Шестерка в санузле. Смотря где у вас санузел, если он на северо-западе. Мы вообще в принципе звезды в санузле не смотрим. Какая нам разница, что у нас в санузле, мы там не спим. Нас интересует, где находится человек 8 часов и больше. Кровать, рабочий стол. Вода с Альбина не поняла вопрос. Санузел можно, о чем вопрос, не поняла. Вода соленая. Если речь идет про северо-запад, нет, обычная вода, просто единицу таким образом добавляем. Добрый вечер, Жанна. Можно меньше 10 литров. Зависит от площади вашего жилья. Если у вас сто метров квартира. Ну, 10 литров можно, но меньше уже ну, не сработает. Нужно корректоры подбирать в зависимости от эм, площади квартиры. Это очень, очень важно. Просто энергия не будет незаметна. Если у вас огромный трехэтажный особняк и там где-то этот хувшинчик. Воду в санузел можно, чтобы получить силу? Альбина спрашивает. Не надо. Никакого смысла нет. Нет. Да, Ольга Старверно. А с плиту здесь что делать? Ну что мы сделаем? Если у нас тут плита, как на Западе. Мы стараемся а, использовать мультиварку и готовить например мы можем готовить на юго-западе кстати это совершенно если звезда плохая это не значит что мне нельзя готовить в тройке в четверки ну, восьмерка сам бог велел. Мы сейчас дойдем до этого Подойдет с узким горлышком, если эта бутылка большая, 10-литровая. Почему 7 корректируем соленой водой и 6 обычной? Здесь мы добавляем единицу. Это, это даже не корректор. Таким образом мы, мы создаем 6,1 и немножечко истощим. Кстати, это отличная фишка фэншуй чтобы одновременно истощить двойку на юго-западе. То есть вот этот кувшинчик на северо-западе делает сразу два добрых дела. Вода здесь простая, а на западе крепкая соленая, потому что там нам нужно истощить, а здесь немного ослабить. шестерку на входной двери чем корректировать по сути не надо ее корректировать если со стороны шестерки нет шаг внешнего окружения то не надо трогать дверь все будет нормально можно положить коврик белый черный синий серый значит Марина, значит, если кухня на юго-западе, плита в юго-западном углу, там можно готовить? Да, готовить можно. Как часто менять воду? Ну, чтобы она не пересыхала, не протухла. А кухня на северо-западе, если плиту поставить на юге, поможет? На юг в этом году... Я бы не стала, потому что все звезды задвоены. Юг плюс еще а, а, две девятки задвоены и ставить туда плиту. Даже свечи нежелательно там в этом году жечь. Там очень-очень много огня. Поставьте в любое другое место. Восьмерку можете, можете поставить. Очень хорошее место. Мы позже будем разбирать звезды. Дверь на западе можно скорректировать. Самый лучший корректор это проверить замки, усилить замки и, средства, и безопасность. Средства защиты, потому что сильна звезда ограбления. И не обязательно использовать корректоры, корректоры предметами. Корректоры предметы. Мы можем корректировать своими действиями. А на севере единица. А мудрость, путешествие, успехи в образовании, карьере – результат быстрым путем. Это все единица. Деньги, заработанные знаниями и умом. И вот счастливчики, на которых эта звезда влияет сильнее всего. Гуа-один, люди года рождения крысы, мужчины 15-30 лет, средние сыновья в семье. Если живут все трое вместе, если один уехал, то уже не влияет. Люди, чья деятельность связана с водой, туризмом, транспортом, и интеллектом. В общем, это лучшее место для принятия решений и переговоров. Ставьте здесь кровать, рабочий стол, проводите переговоры, проводите здесь больше времени. Отличное место для студентов и творческих людей. Если в этой комнате дверь на юго-востоке, то может случиться романтическая история. Если дверь на юге, может случиться беременность. Если нет такой двери, что касается четверки, если нет двери на севере, тогда мы можем добавить для романтики, карьеры и обучения корректоры. Четыре веточки бамбука, четыре, не три, как семерки, и четыре кисточки. То есть для романтики четыре веточки бамбука, а четыре кисточки с щетинкой вверх для карьеры и обучения. Это на севере северной комнаты. То есть в единицу мы добавляем четверку. Вот такой способ. Вопросы? Хорошо. Пока нет. Северо-восток. Это энергия богатства, но деньги не с неба, это деньги благодаря трудолюбию. Людям, которые не боятся работы, эта звезда принесет много денег. Звезда помогает приобрести недвижимость, создать пассивный доход. Перемещайтесь на северо-восток, ставьте туда кровать, рабочий стол, проводите там больше времени. Очень классно, рекомендую всем поставить на северо-восток активатор на весь год. Это домашнее животное или птичка в клетке. То есть домашние животные в клетке, они там шебушатся, создают активность. Это замечательный активизатор. Можете ставить... Края периметра, где угодно. Самое главное в направлении северо-востока. Вот здесь можно использовать а, свечи, фонтан не больше двух месяцев и мобили. Мобили можете поставить на стол в направлении северо-востока. Это тоже работает. Но мобили должен быть... Тоже большой то есть если если э, квартира 40 метров то можно в общем-то 15-20 сантиметров если квартира уже где-то от 100 метров то это должно должен быть довольно таки такой большой маятник или мобиль, или это кошка манеки где-то 30-50 сантиметров тогда тогда вот эта энергия она как-то еще будет разгоняться то есть Будет идти активация. А что-то там крошечное вряд ли поможет. Аквариум. Если у вас там нормально все с натальными звездами, то, конечно, можно. Но как аквариумы, как фонтанчики, тут очень важно, где у нас... А, это же северо-восток. Вода на северо-востоке неблагоприятна. Вот кто задавал вопрос про аквариум? Алла, нет, на северо-востоке воду дольше, чем на два месяца мы не ставим. Можно, если можно ставить там воду, если это не не по краю вашего не по стенам вашего вашей квартиры то есть где-то скажем так посередине в комнате не по стенам не по внешнему периметру так спиной на северо-восток мы не смотрим здесь направление спины для человека место и активизаторы относительно человека на северо-востоке. То есть, вот как я сказала, человек сидит за столом и относительно него на северо-восточном углу стола стоит мобильный. Я потом это покажу. Ольга Ли, еще раз про беременность и романтик. Повторите, если можно. Беременность и романтика, это у нас комбинация 9-1. 1,9. В южной комнате должна быть северная дверь. В северной комнате южная дверь. Тогда заберемеют все, в том числе домашние животные. Вентилятор можно на северо-востоке? А почему нет? Можно? Можно. У меня, видимо, места здесь не хватило. Для быка получается полезно быть на северо-востоке. Это уже другая тема. Мы сейчас про годовые звезды. А, вы а, об этом, то что быка. Да, будет сильное влияние на людей этого года, если у вас звезда, раз, если вы эту звезду используете. То есть если вы поставите туда только свою кровать, а, скажем, комната у вас, то есть вы используете, допустим, кровать на северо-востоке северной комнаты, то тогда влияния не будет. То есть для того, чтобы получить максимальный эффект, нужно ставить кровать на северо-востоке северо-восточной комнаты. Если на северо-востоке входная дверь, это прекрасно. У вас будет возможность заработать много денег. Если вы особенно трудолюбивый человек, то точно все получится. Пожалуйста, Ала. У нас южная комната и северная дверь и две кошки. Ну, будет много котят. А если на севере... На северо-востоке входная дверь. Я уже ответила, это очень хорошо. Если кровать в комнате на севере, а по большому тайчи, она получается в центре квартиры. Что сильнее влияет? Если кровать в комнате на севере, а по большому тайчи, то мы смотрим по распределению ЦИ, какая энергия какая звезда в комнате и по малому тайчи мы ставим кровать на севере то есть у нас нету такой звезд... центр за ним центр получает какую-то звезду, вот это важно а что сильнее влияет кровать или комната если в этом вопрос Татьяна Пушкаревой Комната важнее. В комнате с хорошей звездой мы можем поставить кровать где угодно. Ну, конечно, желательно в восьмерку, в девятку, в единицу, в шестерку тоже можно. Но все равно, все равно комната как 60% 60% дает энергии, а кровать примерно 40%. Скажем так, поэтому в плохой комнате, в комнате с плохой звездой, нам очень важно выбрать хорошее место для кровати и поставить там корректор. Но если со стороны этой комнаты у нас ша внешнего окружения или какая-то активность, то уже... Кровать может не спасти в плохой комнате. Я ответила на ваш вопрос, Татьяна. В центре стена между кухней и комнатой и около стены кровать. В центре стена. Вы хотите сказать, что там у вас точка. Вот в этой, в этой стену не надо сверлить. Где-то там. А если входная дверь на севере, это благоприятно? Очень. Хорошие звезды у нас 1, 8 и 9. Шестерка тоже, но уже после вот этих трех. Если комната юго-западная и кровать в северном углу, очень критично? Нет. Это не критично. Вообще считается, что в комнате на юго-западе кровать лучше ставить в шестерку. Это вот как раз вот единственное, когда мы шестерку прям конкретно рекомендуем. Но в северном углу тоже хорошо. Самое главное не юго-западный, северный. То есть если у вас там нет а, свалки, лэпа, стройка не идет, то все будет хорошо в этом году. Так, и... Наш фаворит, последняя, значит, лидер горячей девятки, девятка на юге. Успех, счастливые события, продвижение, взлет, страсть, быстрые деньги благодаря идеям. То есть это звезда для всего. Ставим здесь кровать, кровать, рабочий стол, проводим больше времени. Ну, лучшее место для зачатия, я уже говорила, особенно если дверь на север. Одним словом, так, ну и здесь тоже понятно, спим, проводим больше времени, ставим активизаторы. Самые месяца, когда звезда усиливается, август-сентябрь. Именно в эти два месяца очень хорошо поставить фонтан. Так, Елена спрашивает, когда кровать занимает всю стену, то смотрим среднюю звезду. Если кровать не стоит в углу и отодвинуто от угла примерно на метр, то она, занимает, то она получает центральную среднюю звезду. Людмила, а головой в какую сторону лучше, на север или юг? Это зависит от ваших натальных звезд. Годовые мы так не смотрим. В годовых мы смотрим только комбинацию. Кровать, на которой спит человек, и двери, с которых он получает энергии, активации. Мими. Где звезда? Пять. А, на секундочку. Ну, давайте мы не будем всех задерживать, мими. -ми. А, позже, когда я а, от, начну отвечать а, на вопросы, а, я обязательно вернусь к этому. Не будем задерживать остальных. Нина, если рабочий стол в южной комнате. Какое направление лучше поставить? Юга, севера и северо-востока. Здесь не написано, да? С югом у нас 9-9, с севером 9.1, с северо-востоком 9-8. Все эти комбинации великолепные, денежные, очень, очень гармоничные. Куда поставить рабочий стол в юго-западной комнате? Но самое главное не на юго-западе. Если у вас там есть возможность поставить стол в восьмерку, девятку, единицу или шестерку, ставьте в них. Вот, очень важный слайд. То, о чем я говорила. Кто-то из девушек меня спрашивал, что такое размножаются звезды. Это когда они повторяются несколько раз. То есть если звезда используется один раз это легкий потенциал события, два раза большой потенциал события, три раза это уже событие. И не важно, какая это звезда, хорошая или плохая. То есть если вы используете а, а, юго-западную комнату, в ней стоит юго, э, юго, на юго-западе этой комнаты, стоит кровать и у нас еще какая-то активность дверь, допустим, в комнату или в квартиру, Тут человек заболеет неминуемо. То есть это очень сильная энергия, тут уже не поможет корректор, когда так звезда размножается. Вот, поэтому, а, простое правило, хорошие звезды размножаем, плохому не даем размножиться. Вот и вся магия. Максимально используйте в этом году звезды 1, 9 и 8, и год будет шикарный. Если в комнате двойка, а вы поставили кровать в девятку, дверь у вас с единицы, входная дверь тоже, допустим, с единицы, за окном нет треша, ради бога, живите спокойно. Ну. Корректор не помешает никогда, что-нибудь там на юго-западе можно поставить, железку какую-нибудь, но по крайней мере человек не почувствует на себе влияние двойки. И вот, если нам повезло, если у нас есть выбор, куда поставить кровать, то есть у нас есть в доступе восьмерка, шестерка и девятка, то... Не берем звезду и исключаем контроль. То есть контроль ГУА на кровати и на двери в спальню. Для ГУА-1 не спать на кровати с восьмеркой и на, если на двери спальню-восьмерка. Но... Если у вас есть выбор, да, если вы можете, например, выбрать девятку, лучше выбрать девятку. Но если у вас есть выбор только восьмерка или двойка, выбирайте восьмерку. Аналогично для остальных ГУА, для ГУА-9 можно брать единицу, они нежно любят друг друга, как Бин и Рен, кто знает бадзи? Значит, узнать свое число ГУА можно на сайте которую вы все знаете, и в, расчё... в разделе Расчеты калькулятор КОН. Если из окна видно помойку, это ША, Ладамира спрашивает. Это ША для тех, кто живет на, не... на уровне этой помойки. То есть, скорее всего, выше уровня первого этажа она уже ни на кого не действует. А вот те, кто живет, видит ее из окна и живет на первом этаже, это отвратительно. Она действует однозначно. А если вход в комнату через кухню, ой, вход в комнату через кухню, Ой, Ольга, так я сейчас, наверное, не смогу ответить такие вопросы. Пишите, пожалуйста, на почту. Если они не требуют серьезной консультации, я вам отвечу. Сейчас просто мне нужно это все представлять. Мне не получится быстро. Да, вот, пожалуйста, ссылка на расчет ГУА. Спасибо, Елена. Ольга Стар, а балкон. Юг, комната, не обязательно тоже юг. А балкон, юг, комната. Не поняла вопрос. На балконе юг. Что вы хотите спросить? Если, если выход из комнаты на балкон, то балкон тоже юг. Если в комнате южная звезда. Так. Прогуа-2, Натали, вы, наверное, задержались, потому что я рассказывала все про двойку. Какие вопросы остались? Галина, когда и куда поставить доктора года? Какого доктора года? Что вы имеете в виду? Ольга Стар, да, на балконе Южная Звезда. Ну да, в комнате и на балконе ее одна и та же звезда. Вы, и вас интересует, куда поставить рабочий стол, да? Или что? Не поняла. Задайте, пожалуйста, вопрос полностью. Я не могу уже вспомнить, в чем был вопрос. То есть на балконе и в комнате, да, звезда одна. Потому что на балкон мы можем пройти только из комнаты. А в комнате юго-восточная звезда попадает или балкон с комнатой одно. Балкон с комнатой одно Если входная дверь на юго-востоке, чем корректировать? Входная дверь на юго-востоке красным. А, да, красным, красным. Потому что на юго-востоке у нас деревянная звезда четверка. Давайте продолжим. Переходим к практическому применению для годового аудита, который мы хотим сделать, чтобы получить максимум благоприятной энергии и максимально эффективно использовать летящие звезды в своем помещении. Нам нужно сориентировать наш дом по сторонам света. Если вы уже делали замер компасом с мастером, если вы знаете свой замер, очень-очень хорошо. Если вы не знаете, вы можете воспользоваться бесплатным калькулятором азимута фасада. Это программа, которая показывает, показывает нам 24 горы. Поверьте, для годового аудита это более чем достаточно. Когда мы накладываем карту, натальную карту звезд, для нас очень-очень важно сделать точный замер на местности. Когда мы делаем годовой аудит, нам важно только направление. То есть, например, в данном случае, да, еще хочу сказать, что лучше использовать фотографии Google или Яндекс, потому что карты не всегда корректны. Значит, пристреливаем мишень в фасаду и смотрим направление. В данном случае это Восток. Восток 1, Восток 2 или Восток 3 нам не важно для годового аудита. Нам нужна сторона света. Теперь мы смотрим, с какой стороны у нас активность, внешняя активизация. В каком секторе у нас перекресток, стройка. Для этого... проводим габариты дома вдоль, вдоль бока вверх-вниз дом прямоугольный поэтому такая фигура дом будет квадратный будет красивее смотрим где у нас внешняя активизация где у нас перекрестки где у нас вход в метро транспортные развязки Любая активность. Нас интересует расстояние примерно 100 метров в пределах нашего квартала. Есть река, озеро, влияет дальше, где-то до километра. Тогда тоже учитываем, потому что это очень мощный природный активизатор. И обращаем внимание, где у нас ша. тоже Тоже надо отметить. То, что отсечено дорогами намного полос. Влиять на нас мало, на это можно внимание не обращать. Так, в нашем примере, что мы видим? Активность у нас на северо-востоке и юго-востоке. Какие-то перекрестки там, что-то такое, в общем, жизнь кипит. На северо-востоке у нас, относительно этого дома, у нас восьмерка. Восьмерка – это звезда богатства. Дому повезло. Все жильцы этого дома будут рады. Особенно в этом году, если хорошие натальные звезды, то с этого, с этого направления приходит Тайсуй и будут плюшки у всех жителей этого дома. Если хорошая натальная карта в этом секторе, в северо, на северо-востоке. Вот. Так, ну теперь мы берем по Италью. Давайте я посмотрю, может быть, есть вопросы. На этом мы сейчас все возвращаемся к характеристикам звезд. Да? На северо-запад можно поставить фигурку змеи, свиньи. Чревато. Тут надо знать, в какие сектора ставить такие символы. Символы, которые означают земные ветви, надо очень-очень тщательно просчитывать, ставить в определенные даты. Что, вот я просто не знаю, Галина, на северо-западе, для, для какой цели вы хотели поставить эту фигурку. Если просто для красоты то это может навредить. Надо посмотреть, что там, кто живет в семье, какие у вас полезные элементы и так далее. Это уже фэн плюс бадзы. Лучше мы сейчас это не будем затрагивать, то мы закопаемся. Мини, вам тоже спасибо. Ольга, а если... По лапане получается, север, а по гуглу восток, то летящие звезды учитываем по двери или по направлению. Ну, это, конечно, краеугольный камень, вот эти вот расхождения в градусах, понятное дело. Я сначала очень долго тоже не могла понять, как же быть в таких ситуациях. Для себя я вывела. Такое правило: сначала делаем замер по углу, потом делаем на местности компасом. Если идет расхождение в соседнюю гору, то, скорее всего, это соседняя гора и есть правильный замер. 99% случаев так и бывает. Если уже замер уезжает за 80, за 90 градусов, то мы берем замер Гугл. Потому что не может, невозможно иметь на Востоке западной энергии. Если такое происходит, то в принципе в такой квартире уже невозможно рассчитывать на метод летящих звезд. Здесь мы не знаем, энергия не знает. Поэтому в такие дома лучше вообще не заселяться, если так гуляют замеры. Если есть возможность выбрать. Так. Не волнуйтесь, Елена. Все будет нормально. Надо еще смотреть, чтобы была активность и так далее. Ольга, квартира угловая. Какие окна принимать за фасад? Фасад мы смотрим, выбираем не по окнам. Фасад это красивая часть дома и как правило на ней есть дверь. Вот 90% случаев так и есть. На этой стороне у вас, со стороны фасада у вас может не оказаться ни одного окна, но тем не менее фасад дома там. И именно его мы измеряем. Так, продолжаем. Значит, после того, как мы определили, где у нас активность, мы берем наш поэтажный план. План, план подъезда нашего. И... Определяемся, где же у нас восток, который мы определили как направление фасада. И вот он у нас восток. Пишем по кругу, по часовой стрелке все стороны света. Записали. Теперь поворачиваем наш план в соответствии с годовой, летящей, с годовой картой летящих звезд. То есть там, где восток, должен быть восток, там, где юг, должен быть юг и все остальное, соответственно. <coughs> вот. И мы помним, что у нас на северо-востоке и юго-востоке была внешняя активность. Теперь нас интересует активность на уровне подъезда. И мы смотрим, где входная дверь в подъезд, где Лестница, где лифт находится относительно нашей квартиры предположим что наша квартира желтая проводим также габариты как ранее чтобы было удобнее нам смотреть и видим что опять все попало со стороны северо-востока то есть это опять восьмерки на северо-востоке перекресток Вход в подъезд, лестница и почти лифт. И все это относительно нашей квартиры, Столько восьмерок. Очень хорошо. Со стороны юго-востока мы не видим никакой активности на уровне подъезда, да? Поэтому нам практически неинтересно, что там находится. Он никак не влияет на нашу квартиру. Так, теперь нам важно. Я уже много раз повторяла, нам важно не просто квартира, где человек находится. Нам нужно поместить его в выгодное место относительно вот этих восьмерок. Тут я распределила звезды по методу распределения ЦИ и получила в комнате девятку. Здесь принцип такой. Как вода заполняет весь сосуд, так а, одна энергия может быть, может заполнять только одну комнату. То есть в одной комнате одна энергия. А, и если со стороны стен, одной стены а, три звезды, у нас три помещения, то все три звезды их заполняют, получают место. Если у нас два помещения по одной стене, то центральная звезда выпадает, как у нас выпадает семерка и тройка. Если по одной стене а, у нас одна комната, то значит туда попадает центральная звезда. Вот она попала сюда, девятка. Это если а, использовать метод распределения целей. Если вы пока еще... Не учились распределять звезды, мы воспользуемся другим методом, он тоже рабочий. Накладываем на квартиру сеточку 3х3 и смотрим, где у нас входная дверь в квартиру. Это очень-очень важно. Восьмерка, где у нас где мы можем поставить кровать? Мы уже запомнили, говорили, то, что спать нам нужно в четвер... восьмерке, в девятке, в единице. Можно в шестерке. Здесь, в этой крошечной квартирке, без вариантов, нам попадается девятка. Отлично. То есть вот оно у нас место для кровати. Таким образом выбираем. Проводим опять эти габариты для удобства. И смотрим, что же мы получаем с кровати. Здесь 9,9, здесь восьмерка в четвертой степени. Идеально. В этом году сказочная квартира. Очень важно, что находится по одной линии, что размножается. Мы с вами уже говорили. Если это восьмерки, девятки единицы отлично, волшебный год. Если это плохие звезды, семерки, двойки, пятерки, это тревога, это бедствие. И никакой корректор не поможет. Поэтому в таких квартирах нужно каждый год очень внимательно отслеживать. Если такая сильная внешняя активность, то мы никак не спрячемся в нашей квартире. Такие квартиры хороши для аренды на три года. Заезжаешь в тот год, когда там единица активна. На следующий год а, девятка, потом восьмерка, сняли сливки, быстро уехали. Во! Вот, а, в этом году надо выбирать а, квартиры с активностью на севере, там единица. В следующем году будет девятка, потом восьмерка и все, и уезжаем. Вот, а, то есть, если бы у нас тут не было а, такой разогнанной энергии, мы просто, например, ставили корректоры, в нашей квартире здесь они не помогут ну, к примеру вот там где красные точки вот в этом направлении северо-востока мы ставим свои корректоры то есть что-то металлическое там какой-то большой металлический буда да вот чтобы например двойку истощить сюда же допустим что там у нас Какие-то фонтанчики у нас идут в качестве активизатора. Здесь нам активизаторы не нужны. А вот если бы понадобились, то вот где-то вот в этом направлении мы и ставим фонтанчики, всякие мобили и так далее. Не под кровать. Вот. Принцип понятен. У меня, Ольга, у меня после смены двери в подъезд показания сменились на 90 градусов. Частое, частое явление, да, люди переносят а, по два раза э, розетки от электрической плиты. Так, Вера Сибирякова, а если бы не было двери в комнату из коридора, то как тогда бы распределяли звезды коридора и комнаты? Если бы не было двери в комнату. То есть вы хотите сказать, что в студии у нас тогда, если студия, то у нас распределяются фактически по девяти клеточкам. Сейчас, как это? То есть на двери бы у нас была восьмерка, а в кухне, если она есть, она в любом случае была бы шестерка, а так у нас была бы двойка. Если бы здесь не было стены. вот. Поэтому мы выбирали бы вот, а, места а, более тщательно. Даже мне понятен стал. Елена, поздравляю. Я рада. Тяжело, но очень интересно. Я рада. Применяйте. Я даю вам удочку. Вы сказали, что Северо-Восток хорош для этой квартиры. Зачем ставить корректоры? Нет, я не говорила, что здесь нужны корректоры. Я просто приводила примеры, что если бы они понадобились, то, то мы бы ставили их в этом направлении. Здесь нам не нужны корректоры, у нас все шоколадно. Давайте, пров... хотите проверить себя? Вот у нас две комнаты в одном доме и скажите мне, пожалуйста, в этом году в какой комнате лучше жить? Кто-нибудь подскажет? То есть есть комната один и два. Так, Елена один, Магуль два, Анна один. Девочки не успеваю. В основном единички. В основном единички. Правильно. Все правильно. Молодцы. Потому что если мы разделим это помещение а, клеточками 3 на 3 мы увидим, что кровать стоит в единице, дверь в девятке. А здесь кровать в семерке, дверь в тройке. Это это радостные события, счастливые, любовь, дети. А здесь грабежи и судебные преследования. Что касается стола, при таком расположении двери мы можем сильно не обращать на отношения к двери. Они практически вровень. Вот. Ну а место для стола в тройке. В принципе, нормально, так бодрячком, скажем так, но не для ребенка. Для, вот, для взрослого нормально для стола. Ну что, молодцы, все практически правильно ответили, я, значит, смогла объяснить. Сейчас у нас, да, да. Ольга ли еще раз хочу спросить показания по лопаню? Север два-три, а по гуглу восток. Это большое расхождение. Брать по гуглу. Север и восток. Берем по гуглу, потому что показания на двери, как правило, расходятся в соседний сектор. То есть это совсем немного. 15-20, ну как-то так. Но когда идет такое расхождение, ну, ну как, как могут быть северные звезды на юге? Хотя некоторые мастера считают иначе. Вот, со всем уважением к ним. Так, мы продолжаем. Сейчас поговорим про годовые энергии на, на круге 24 гор. Тайсуй, князь года, у нас на северо-востоке три, в секторе тигра. Год тигра, значит, Тайсуй у нас на северо-востоке. Не сверлим, не стучим, не копаем, не трогает, не влияет. Можно спать, работать, жить, делать все, что хочешь, только не тревожить это очень сильная энергия не рекомендуется путешествовать в этом направлении людям года рождения обезьяны то есть своего разрушителя напротив тайсуя у нас суйпо, по разрушитель года он в обезьяне то же самое не сверлим, не стучим не копать не копаем не трогает не трогаем не влияет если мы говорим о ремонте, красим, клеим обои, не шкрябаем, не стучим, нельзя. Техника в этом секторе часто выходит из строя. То есть, если это правда, то есть, если ваш компьютер уже наладан дышит сто в этом секторе, он выйдет из строя в этом году. Проверено. Всеми. Лучше перенести, если еще, если он вам дорог как память. Так, три шага года. Это сектор 90 градусов, который занимает у нас весь север, часть северо-востока и часть северо-запада. Опять не сверим, не стучим, не копаем, не трогаем, не ни влияет. Ничего бояться не надо. Ходят всякие страшилки в интернете. Абсолютно беспочвенные страхи. Самое главное не сверлить. Если мы стучим, разрушаем стены, скажем так, в секторе шаг грабежа, например, в секторе свиньи, будет потеря вещей, документов и так далее. Крыся, ша-несчастье, проблемы с противоположным полом и травмы. Ша года в быке, задержки, торможения. Ну и оно вам надо. Не трогаем, не, не влияет. Живем спокойно. Последствия ремонта в трех Ша в двадцать втором году сильнее для людей этого года рождения. М Скажите, пожалуйста, спрашивает Елена, большее внимание уделять годовым звездам натальные можем не учитывать, если в хороших годовых плохие натальные. Если вы умеете совмещать, совмещайте. Если не умеете, правило такое. Когда приходят хорошие годовые звезды, все зло рассеивается. Это иммунитет на весь год. То есть натальные звезды в данном случае мы можем не учитывать. Если вы знаете, что у вас пятерка, там натальная, и пришла еще двойка, вы можете сделать выводы. Вот. А если... Не, а если туда пришла э, хорошая звезда, белая, вы можете не волноваться. Я, я понятно объяснила или запутала только людей? То есть в первую очередь мы уделяем внимание годовым звездам. Если у вас хороший фэншуй, шуй э, э, рас, э, вписанный в ландшафт и везде прекрасно все сделано, с хорошими натальными звездами вам вообще на годовые можно внимания не обращать. Вот. Другое дело, если что у большинства не так. ой Если натальная пятерка и пришла пятерка, как защититься? Уйти из этой комнаты. Не спать в этом секторе. Вот те же самые советы, как я давала про двойку и семерку. Не использовать. Но это вы имеете в виду сейчас, когда придет пятерка месяца. Мы там будем давать рекомендации каждый месяц. Как уйти от пятерки, что сделать. Марина, мы сегодня не будем определять натальные пятерки. Это сегодня мы только про годовые. Внешний ландшафт учитываем. Есть ли Внешний ландшафт при годовом аудите можно не учитывать. Хотя, конечно, в обычном аудите, пишу. обязательно учитываем ландшафт. В этом случае нет Азор, Азор-Аз. Так, значит, годы рождения мы посмотрели. И это защита от трех ША. Если все-таки потребуется защита от трех Ша, если со стороны севера, северо-запада и северо-востока вот этих вот, сейчас еще раз вернемся, если вот с, с этой стороны. Вдруг у вас у дома началась стройка, причем глобальная. Плохо. Нужно защищаться. И вот это реально работающие инструменты, которые действительно помогают, как ни странно. Скептики очень удивляются. Нужно все пять уровней защиты. Значит, растение в напольном горшке, пол литра чистой воды. Три целиня металлических, которые смотрят в сторону трехша, девять китайских монет сложенных кругом и э, лапань. Цена не имеет значения, можно самое самое главное, вот этой стороной к тремша. Все, и оставили, стройка идет, пусть это все работает по-другому. У нас, у нас есть, конечно, еще способы, но это очень-очень хороший, самый лучший. Мы еще будем обращаться к благородному человеку. Но это в том числе одно другому не мешает, когда идет стройка со стороны трех шагов. Вот, значит, тыл дома в диапазон, вот там, где красные сектора, вот в эти диапазоны весь год нельзя переезжать и не делать ремонт во всем доме. Речь идет про тыл дома. То есть в этом году дома с южным фасадом переезжать не стоит. Если вот прям очень-очень надо, можно выбрать только два месяца, май и июль, для переезда. И очень тщательно выбирать дату, чтобы там не было столкновений там никаких со всеми стылами и так далее. И не делать ремонт во всем доме, если у вас стыл на севере, и на юго-западе три. Так, что-то тихо. На... Все здесь? Никто никуда не ушел? Хорошо. А. Я рада, я рада. Так, а, а если должен... А север должен быть на входе для выбора квартиры на следующий год. На этот год а, север должен быть на входе. Тогда вы, для аренды, тогда вы три года зацепите, если вы об этом. На следующий год север у нас, что? Север год. А, девятка. Тоже хорошо? Можно. Так, благородные годы помогают решать вопросы без дополнительных усилий, лечат проблему в карте БАЦИ. Эти энергии ежегодно перемещаются в разные сектора и занимают сектор в течение всего года. Один сектор. Значит, в этом году у нас активные Сектор кролика, змеи, петуха и свиньи. Для тех, для кого это личные благородные, это еще лучше. Обязательно обращайтесь. Сейчас будем говорить об этом. Если в секторе благородного есть, со стороны благородного есть шаг внешнего окружения, то при активации не будет ни вреда, ни в пользы. То есть, в общем, большому счету бесполезно нивелирует хорошие качества благородных людей значит на востоке 2 у нас солнце называется великий я тема активность помощь начинание. помогает в первую очередь мужчинам помогает начать что-то начать с энтузиазмом в этом году здесь звезда тройка Поэтому активизация солнца больше для активных, энергичных и умеющих разумно рисковать. Очень хорошо здесь проводить активации фонтаном, вентилятором, свечой. Здесь можно стучать. прикладывайте досточку к стене и молоточком простукиваете. Это такая активация. Используем этот сектор для отмены негатива перед началом ремонта. Можно, в принципе, и после, если потревожили сектор, поврежденный пятеркой или трех шаг. Например, ваши соседи. То, о чем мы говорили. То есть помимо вот тех пяти степеней защиты, если началась стройка трех шаг, можно обращаться к Солнцу. Если нужно что-то отремонтировать перед началом ремонта, ставим активизатор, обращаемся к этой энергии И обращаемся именно к тому, кто владеет этой канцелярией то есть например для отношений мы уже обращаемся к луне она у нас на юго-востоке помогает налаживать отношения находить помощников помощь поиск романтического партнера в учебе и творчестве очень хорошо в этом году что луна попала в сектор четверки как раз там романтика так что обращайтесь, жгите свечи. Если поссорились с мужем, тоже свечку можно пожечь, помогает. Вот фонтанчик можно ставить надолго, но смотря какие у вас там натальные звезды, на юго-востоке можно. Для отмены негатива не используется. То есть постучать после того, как потревожили треша, мы. Здесь не можем. Мы можем обращаться к Солнцу и к благородному дракону для отмены негатива. Здесь после, после того, как начался ремонт, если потревожили нечаянно, обращаемся, стучим. На Западе 2. Тема, тема решения затяжных проблем. Это очень взрывная энергия. Здесь у нас еще семерка годовая. Для того, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, нужно что-то резко изменить или разрушить. То есть семерка вместе с благородным драконом дает вот такую энергию резкую, очень жесткую. Но с благородными целями тоже можно обращаться. То есть просто может быть это будет немножечко, может покажется для вас немножечко жестковатый эффект. Ничего страшного, главный эффект. В этом секторе ни в коем случае нельзя стучать. Здесь у нас три ша. Здесь мы только вентилируем, ставим фонтанчики и мобили. Это тема настроения. Для плохого настроения, для снятия напряжения. Отлично. Можно активировать всех четверых благородных помощников одновременно. Можно одного. Ну и, конечно, обязательно не забывайте, если это ваш личный благородный, в этом году он вам особенно будет помогать. Максимальная помощь. Не пропустить. Тяньси. Романтическая энергия для одиноких людей. Более серьезное намерение у этой, у этой энергии, чем у цветка персика. На, на юго-западе один в козе ставим цветок с не распустившимися бутонами. Чем больше, тем лучше. Как только они распустятся, или появятся отношения, или нужно будет заменить его на новый цветок. В феврале, марте, апреле Юго-Запад, в этот сектор очень-очень сильный. Там дублируется энергия года и месяца. Обязательно ставьте, если есть необходимость. Работает. Пользуйтесь. Если вы в паре, то нежелательно, потому что может привлечься третья сторона. И вам это может не понравиться. То есть это больше для одиноких людей. Так, и теперь как же мы размечаем сектора благородных помощников? Замер делаем из центра всего помещения, не у подъезда, не из центра комнаты, всего помещения. Нашли приблизительно центр квартиры, или геометрически, или приблизительно где-то рядышком, стали измерили. Поняли, сориентировали с, с фасадом, наложили сетку четырех гор. 24 гор. Активации делаем у внешнего периметра. А, то есть чем дальше от внешней стены, тем меньше эффект. Просто нет смысла. Вот у нас, к примеру, здесь благородный дракон попадает в санузел. Санузли, гардеробный. Мы можем активизировать благородных, но только не предметами, а уборкой при открытой двери. И а, тут мы видим, что счастливый благородный попал на, на входную дверь в квартиру. Это прекрасно. Хорошее настроение. Постоянно активизируется. И... Вот я вам по одной дате на ближайшее время подготовила. Используйте, пожалуйста, в соответствии со своими желаниями. Ни в коем случае не стучите на северо-западе. Во всех остальных секторах, пожалуйста, применяйте, используйте, обращайтесь к благородным. Я, пожалуй, все. Есть какие-нибудь вопросы? Стройка влияет на каком расстоянии? Близко. Смотря какая стройка, все зависит от масштабов. Если, в принципе, сто метров смотрим, а так, если стройка грандиозная, то может быть и больше. Если все вибрирует, ну вы сами почувствуете, тут нет километража. Мы не идем с шагомером по ощущениям. А, ну все да. А нет. Так, читаю. А, хорошо, все, я поняла, я просто это пропустила, то, что вы э, не задавали вопросы, слушали. Да, сейчас я отвечу быстренько на вопросы. Света, вы, ты отвечай на вопросы, конечно, ну, сколько надо там, я просто вышла тоже, как бы, чтобы завершить, да. вот, так что если у вас есть вопросы, вы задавайте да, видите, у нас в команде замена вместо Пугачевой появилась Пирогова внезапно, ну, надали просто эфир в Инстаграм, вот так что, пожалуйста, еще вопросы задавайте, Света, еще тут так, вопрос а если необходимо подремонтировать с тылом на север, как это сделать? До 4 февраля вы можете успеть, хотя бы начать или потом ждать весь год. Это серьезная такая разрушительная энергия. Петух не убивает негатив семерки на входной двери. А, ну, в этой квартире, я поняла, о чем вы. В этой квартире мы же а, мы не знаем. Ну, я тут не расселяла летящие звезды. Если тут семерка, то а, он. Смягчает, э, смягчает немного, но семерка все равно проявляет свои звезд, э, свойства э, грабежа. Но тем не менее мы обращаемся к благородному по поводу разрешить проблему жестко э, характером семерки. Вот так вот сложно. Но в целом нет, конечно, эти благородные не могут нивелировать качество звезд. Это разные энергии, разные уровни. Вы сказали не стучать на северо-западе. Это всем весь год не стучать? Да, счастливый благородный находится у нас в годовых трех шах. Даже если вы не относитесь к квартирам, в которых там ты. Все равно там нельзя стучать, нельзя беспокоить не тайсуй, не треша, ни не, не, не суйпо. Вот здесь нельзя, здесь нельзя, здесь и здесь весь год. Можно еще слайд про северо-запад, где благородный? Вот это, да? Так, обезьяна с Гуа-4. Куда можно пристроиться? Ну, а... обезьян с Гуа-4. Мы же не так, мы, смотрите, на, во-первых, мы выбираем хорошие летящие звезды, да, как мы уже говорили, в комнате, на кровати, на дверях, вот, если у нас есть выбор, мы смотрим, чтобы не было контроля ГУА на кровати и на двери в спальню, если вы ГУА-4, пожалуйста, девятка, восьмерка, что вам выбрать? Если есть из чего выбирать, замечательно, выбирайте единицу. Вас поддерживает вода. Раз, два, четыре. Ой, я что-то так уже потустала. Девушки, давайте мы с вами... Давайте, да. Я давай. поняла. Давайте, давайте на сегодня отпустим тогда Светлану. А то я... Ну, а то как-то да, уже, уже долго. да, Ну, тяжело ей, конечно, я понимаю. Удивите. Давайте мы сделаем так. Если у вас остались какие-то еще вопросы, вы не поленитесь, пожалуйста, напишите на почту нам, а мы Светлане, соответственно, все передадим, и она постарается ответить, Но ну, если это не будет требовать развернутой консультации. Вы знаете наши правила, все хорошо. Вот. И мы, конечно, я думаю, попросим Светлану еще несколько интересных тем осветить для вас, потому что фэншуй же он, ну, как сказать, бесконечен, да? Правильно, Светлана, многогранен. Там есть еще двигаться и двигаться куда. Знаете что, раз уж я вышла, если можно, поставьте по десятибальной шкале вообще, как вам сегодняшняя наша встреча? Да? Насколько было полезно, интересно И вот как бы как для вас Смотрите, вот молодцы Там кто-то 500 или пять поставил По-моему, 500 М -м -м, Спасибо вам Я вас никогда не сомневалась Наши дорогие, спасибо. как сказать, приверженные Слушатели, Ура, да. да Отлично, тоже, да. отлично, отлично mm -hmm. да Вот э, спасибо, видите, Светлане За замечательный мастер-класс Пишите, Елена Ага. Вы не переживайте, друзья, если кто-то что-то не увидел, у нас запись этого мастер-класса будет, да, и вы сможете ее пересмотреть на нашем канале YouTube. Так что, ну, если что-то пропустили, как всегда, все будет. Вот. Светлана там просит еще раз картину года, я не знаю, как, какой слайд надо показать обязательно. Вот. Ну, можете там перелистнуть. Картину, я не знаю, картина года, это что тоже непонятно не мне, вот, а Светлана консультация принимает, да, конечно, Светлана консультирует, она вообще практик, да, как Наталья вначале сказала, огромный практический опыт, вы опять же по поводу консультаций, если что, пишите, и мы вас тогда с Светланой будем соединять, угу. ну, потому что тоже по фэн их, я, насколько понимаю, Светлана, их очень много разных, да, и звезды там расселить, и все правильно, ну, то есть, там варианты массы, поэтому вот конкретное что-то надо, да, понимать, какая именно консультация. Ольга пишет, курсы по летящим звездам и фэн-шуй будут? Будут, конечно, будут, да, просто мы в этом году, наверное, вот как раз направление фэн-шуй будем, ну, развивать и углублять, потому что у нас оно как-то вот все время немножко задвигалось, хотя мы делали, да, какие-то мероприятия, но вот, наконец-то, <laughs> руки дошли, да, ну, что называется вот, ну, давайте тогда мы закончим на сегодня, вот, запись у вас будет, если что-то, то мы открыты всегда для вопросов-ответов, вот, благодарю, Светлана, тебя за то, что ты согласилась <смех> еще эту тему раскрыть, методички не будет, к сожалению, только вот, ну, в записи, да, то, что будет, но слайды же есть на записи, будут они, да, вот, всем хорошего тогда вечера, мы вас ждем дальше. Светлане, аплодисменты. Да. Вот. И да. до новых встреч. До новых встреч. Все у всех будет хорошо. Обязательно. Это я точно, да. Я точно знаю. Да. Главное, все правильно расставить. Да. Угу. Вот. Все. Пока. Всем пока. Счастливо. Другой Светланы аккаунт в Инстаграм. Это вообще никакого отношения не имеет к фэн Это все про Сэвэй в Инстаграме сейчас идет встреча по своей душу с Светланой Ланской, с другой. О, Наталья вышла. Так, значит, Светлане Вольской, которая у нас только что ушла. Светлана, вам нужно еще отключить, вы только звук отключили или что? Только камеру, вам еще звук надо отключить. А лучше вообще со страницы выйдите, тогда точно все закроется. Светлана, сейчас я вам говорю, не знаю, слышит не слышит. Вы пока только что-то... В общем, что-то отключили, но не все. Светлана, вам со страницы просто тогда уйдите, да. <laughs> вот. а, так, друзья, у нас по, в Инстаграме, какая сейчас история, кто хочет в Инстаграм перейти? Значит, смотрите, у нас в Инстаграме а, не получилось на нашем аккаунте провести. И сейчас Светлана у нас, Ланская вещает на нашем новом Инстаграме. Я не знаю, как теперь вам его показать. Он так называется Дзывы душу". Господи, если я сейчас его буду писать, то это будет долго. Ну, давайте я вам сейчас напишу. С нижним подчеркиванием. Здесь. И давайте вы. Если кто-то хочет, можете перейти. Послушать. Сейчас я вам. Только я тут долго буду сейчас, корячится, его писать. Дзе. А, ага, вот. Ой. Правильно пишу, вроде все правильно. Сейчас еще, пока я буду писать, я думаю, она там уже закончится. Я просто сижу и смотрю. Значит, смотрите, друзья, сейчас я вам пишу, где Светлана вещает.